В Испании задел яхту Миллиардера Мельниченко А я думаю куда яхта Мельниченко она всегда Напротив мыса Антип Напротив его дворца стоит А она оказывается в Испании Он обычно знаете как путешествует огромное путешествие, У нее самая большая парусная яхта там что-то 140 метров, она-то да, такие мачты, что их из ницы видно, эти мачты, когда умыса Антип стоит. Это не условно, это сразу, а можно определить. Вон она, трехмачтовая, такая штука стоит. И у него дворец, я так понимаю, на антибе, и дворец в... недалеко от Сан-Тропе, ну, или Сан-Максим, я не знаю, в общем, это. Но если по дороге, не по прямой, не по морю, а по вот извилистой дороге, то это 40 километров. И вот он между ними курсирует на этой яхте. Туда-сюда, между этими дворцами. Вот у него такое занятие интересное. Представляете, как ему интересно жить. Точно так же там Бурханыч этот, тот в Антибе, прямо в Марине у него стоит. Это его яхта, он там Срывается, тоже самая большая в мире, конечно, и идет в Испанию, в Барселону. Ну, наверное, там же, вот где сейчас у Мельниченко задели, это там Марина, которую сделал, э, ну, порт для яхт, которую сделал Олег Пьеров, и Они там все вот встречаются, собираются, те, у кого яхты стоят там по миллиарду. Прикольно. Кто-то...